Всем привет, я Димас, с нами оператор Антон тоже. Сегодня мы будем готовить для вас творожные пирожные, так называемые. Для этого мы возьмем творог, можно зернистый, можно обычный, 9% на всем 300 грамм. 80-100 грамм сливочного масла мягкого, чтобы удобно было замешивать. Одну ложку разрыхлителя. Муки. Для выпечки где-то 150-200 грамм. Для начинки будем использовать сегодня полевую клубнику. Три вида разные смородины. Черные, белые и красные. И смесь у нас кружевник есть со смородиной еще. А смазывать ничем не будем. Выпекать в жарочном шкафу, в конвектомате. Приступим к нашей готовке, нашего приготовления, нашего теста. Для начала мы смешиваем творог с маслом мягким нашим до народной консистенции. Мешалось масло с творогом, добавляем разрыхлитель и муку постепенно добавляем по ложечке, по две и все перемешиваем. Вот мы вымесили наше тесто и мы убираем в целлофановый пакет э, на 10 минут в холодильник. Такой стал хороший. Вот и делим на три части примерно Почти ровный идеально получилось. Присыпем муки и будем аккуратно, аккуратно раскатывать. Достаточно тонкая должна быть миллиметры три, затем берем сахар, сахарный песок, проспаем тарелочку. Такие формочки, как раз у нас получилось на две идеально это мы оставляем еще раз потом прокатаем получается половина примерно в принципе отлично и одной стороной мы окунаем в сахарный песок она у нас будет внутренняя сторона мы насыпем ягоды и аккуратно друг на друга ну, где-то вот такие получаются лепешечки, сочники. Может быть, интереснее получится вторая или третья у <музыка> Получились у нас такие сгагулинки. Что-то такое вот аля-маля. Шаурма, не шаурма. Эти рогалики, не рогалики, звездочки, не звездочки. Ставим где-то примерно 180 градусов, стандартные 15-20 минут. В разогретую, естественно, лежаточный шкаф. Пойдем ставим. Все, поставили, время пошло. Друзья мои, наконец-то у нас получилось. Мы допекли нашу выпечку. Я очень рад просто. Всегда рад, когда я выпечка, ну хоть что-то получается. Вроде получилось красиво. Все пропеклось. Все дышит. Все воздушное. Честно, я доволен. Пробуем. Наше тесто, что получилось. Ну, воздушное все такое сладкое, я думаю. М -м -м. Ну, я к сладкому равнодушен. Нет, не сладко, действительно. Буквально вот начинка, внутри сахар был мы лепили и сверху посыпали. Тесто такое, похоже на песочное. Как бы, ну Кто пробовал сочник, знает, очень сильно похоже, вообще песочное тесто. Ягоды не солили, не сахарили, ничего не перчили, просто свежие ягоды помыли. Оператор ржет, как всегда, но ну, ничего ему только, кстати, достанется. Реально очень вкусно. Первый раз с таким тестом работаю. Мне нравится. Я доволен результатом. Советую вам попробовать. Реально все просто. Все просто Приготовление. Вы сами это все видели. Даже у меня получилось. Пробуйте, готовьте, удивляйте своих домашних. Отличный результат. Если вам понравилось, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь. Мы готовим для вас только ради вас. Вот, так что. Ждем ваших комментариев. С вами был Димас, Антон, всегда улыбающийся. Всем привет, добра и мира. Пока-пока.